Здравия вам, господа бояре! Сегодня хотелось бы вам рассказать об очередной победе семейного фронта. Семейный фронт – это такое движение, которое создано совсем недавно инициативной группой. Мы продвигаем петицию по реформе семейного кодекса, ссылочка в описании. И вот у нас есть... Такая вот очередная победа над российским законодательством и над теми, кто пытается нам закручивать гайки. Эту победу мы одержали исключительно потому, что были политически активными. Сейчас нас, особенно политически активных от мужского движения граждан, насчитывается чуть более тысячи человек. Вы также можете присоединиться, телеграм-каналу «Семейный фронт» и оперативно получать всю информацию. Чего же мы добились? Давайте разберем. Если вы хотя бы иногда посещаете информационные ресурсы мужского движения, то вы, наверное, в курсе, с какой периодичностью у нас закручиваются гайки в алиментной системе. Еще одна такая попытка была предпринята в июле 2021 года. Казалось бы, уже некуда закручивать, но нет, они найдут выход. Планировалось расширить перечень доходов, с которых бы взимались алименты. Я на эту тему снимал отдельный ролик в июле месяце, но возможно вы его не смотрели, поэтому я повторю информацию. Правительство РФ подготовило новый перечень видов зарплаты и иных доходов, с которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей. Главное изменение предполагаемого расширенного перечня касается доходов, получаемых с имущества, пояснил российской газете адвокат Любовь Киселева. Ранее доходом признавалась лишь сдача имущества в аренду, и из полученных средств взимались алименты, также взысканию подлежали суммы, полученные вследствие предпринимательской деятельности. Изменение же этого закона предполагало, что вы начнете платить алименты с продажи имущества. Например, продали вы квартиру в условном Саратове для того, чтобы переехать в условный Волгоград, и с продажи квартиры, в Саратове, будьте любезны, отдайте 25% или сколько там положено, 50%, например, процентов, а то бывает, что и 70% с людей сдирают денег, а бывает и 140%. Ну, в общем, продал квартиру, отдай 140% алиментов. Это нормальная была бы практика. В качестве социальной заманухи к этому законопроекту был прикручен вот такой костыль. Алименты не будут взыскиваться с доходов граждан, которые состоят на учете в службе занятости и с малоимущих, которым выплачиваются различные Теперь о том, что мы делали для того, чтобы остановить продвижение такого законопроекта. Мы бомбили жалобами правительства, мы указывали на неконституционность такого закона. Причем делали это массово. Нас уже больше тысячи человек. И правительство получило вот такой вот негативный отклик. Правительство это все дело переправляло в Министерство Труда. Там нам тоже периодически слали отписки. Но они поняли, что что-то народ резко против. Мы тут что-то порешали, опубликовали и вдруг народ возмутился. Сейчас я вам зачитаю текст жалобы, которую мы писали на имя Мишустина. В российской газете была приведена информация о планах правительства грубо нарушить права граждан на их имущество и ссылочку даем. В случае внесения поправок о видах доходов, с которых взыскиваются алименты указанных в статье у алиментоплательщика, который уже заплатил алименты и купил, а затем продал куда-нибудь движимое или недвижимое имущество произойдет двойное взыскание алиментов. И мы требуем исключить из указанного перечня доход с продажи движимого и недвижимого имущества, исключить явным текстом из доходов полученных по договорам заключенным в соответствии с гражданским законодательством доходы полученные на основании договоров дарения в порядке наследства мы бомбили правительство этими письменами месяц и в итоге законопроект был скорректирован и скорректирован именно так как мы указывали в своих требованиях теперь благодаря движению семейный фронт вы не обязаны будете платить алименты с продажи недвижимого и движимого имущества Исключения будут составлять только те случаи, когда доказано, что продажа и перепродажа движимого и недвижимого имущества является вашей предпринимательской деятельностью. Ну, может, вы там дома покупаете, перепродаете или занимаетесь продажей и перепродажей автомобилей. Но это еще ведь нужно доказывать. И тот, кто с иском обратился о том, чтобы с вас взыскать, вот он пускай и доказывает. Поскольку все это работает, как уже выяснилось, я так думаю, что будущее у нашей движухи очень большое. Мы можем ее со временем превратить в платформу для глобальных референдумов. Для глобальных референдумов от мужчин. По каждому вопросу мы смогли бы оперативно высказывать свое мнение. Сейчас наша основная задача, конечно же, продвинуть петицию по глобальной реформе семейного кодекса. Ссылочка на нее тоже находится в описании. Многие проголосовали, количество проголосовавших уже приближается к 6 тысячам. Это самая массовая, так скажем, петиция и петиция, которая получила наибольшую поддержку среди всех мужских петиций, которые мы делали до этого, потому что она реально глобальная. Она рассматривает многие аспекты, о которых мужчины нам постоянно говорили. Мы хотим то, мы хотим это, мы хотим вот это, вот это. Мы все это в кучу объединили и сделали одну большую петицию. Господа бояре, как выяснилось, способны активно отстаивать свою гражданскую позицию. А те господа люмпины, которые снизу кричали, что у вас ничего не получится, правительство антинародное, все равно примут законы, как им надо, вот как-то вот эти товарищи сейчас оказались не у дел, и они оказались неправы. Так что, дорогие друзья, обязательно подключайтесь к каналу «Семейный фронт», мы еще много чего с вами успеем сделать. А вот если вы будете молчать, то включится правило «Промолчал сегодня», заплатишь завтра. Не молчи, выражай свою гражданскую позицию. Спасибо за внимание.